Здорово! Ну? Как ты? Сегодня я с тобой в очередной раз хочу поговорить об обновлении на Барвих РП, ведь разработчики проекта продолжают активно сливать информацию касаемо данной обновы. Ну а ты в свою очередь не забывай про розыгрыши, которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике среди всех серверов Барвихи РП. Условия ты видишь на своем экране. Итоги всех розыгрышей я подвожу на своей странице в ВК каждое воскресенье. Ссылочка на мой ВК есть в описании. Буквально сегодня ночью слили разработчики в своем официальном телеграм-канале в своей официальной группе ВК вот такой вот скриншот где также добавили описание чуть обновили диалоги и что-то новенькое для фракций и на данном скриншоте мы с тобой наблюдаем как раз таки уже новый диалог в котором написано здорово салага для тебя есть задание нужно развести нарко и сделать закладки в назначенных местах данное задание нам с тобой выдает босс мафии если присмотреться на данный скриншот то сквозь вот этот вот интерфейс сквозь этот диалог мы с тобой видим во первых своего персонажа и еще на нового NPC персонажа, который нам как раз таки будет теперь с тобой скорее всего выдавать новые квесты. Опять же, если мы обратим внимание на описание, на тот комментарий, который оставили разработчики, это обновление касается именно фракций. То есть босс мафии. Какие у нас есть мафии на проекте? У нас есть три ОПГ. Это украинская мафия, это байкеры славяне и есть у нас якудза с тобой. Соответственно, у каждой этой мафии теперь появится босс, а именно NPC персонаж. И определенно для каждой мафии появятся новые квесты. Игроки в принципе уже довольно давно просили разработчиков добавить что-нибудь новенькое, интересное во фракции, чтобы в них было еще интереснее проводить время. И абсолютно уверен, что разработчики, если замахнулись на новые квесты для какой-либо мафии, то они определенно будут добавлять эти квесты не только для одной мафии, абсолютно добавят как минимум для всех мафий. Но, скорее всего, эти квесты теперь появятся и для всех вообще фракций, которые существуют на Барви Херп. Это, скорее всего, коснется и таких фракций как мчс полиция администрация области смп города барвиха мурина вообще всех всех всех фракций которые есть на проекте но опять же это только мое личное мнение потому что лично как кажется мне нет смысла добавлять эти квесты конкретно для какой-то отдельной определенной фракции если уж добавлять то добавляйте пожалуйста тогда для всех вообще новые квесты какая-то линейка квестов это всегда интересно И я думаю когда уже реально добавят все это дело на все основные сервера вот тогда вот мы с тобой сможем начать какой-нибудь новый интересный путь по фракциям где и пройдем с тобой все эти фракционные квесты также помимо новой системы квестов новых диалоговых окон нас с тобой ожидает наконец-таки новый инвентарь сейчас ты видишь на своем экране полностью измененный интерфейс инвентаря все это дело должно стать гораздо красивее гораздо удобнее и я надеюсь больше не будет подтормаживать и как-либо вообще лагать данный инвентарь скорее бы уже хотелось бы что все это Дело залили на тестовый сервер где мы бы с тобой могли все это дело уже протестировать сами лично также помимо всего этого не так давно уже сливали уже залили на тест кучу новых скинов несколько автомобилей и в тот момент довольно большому количеству игроков просто-напросто не понравились какие-то определенные скины после чего разработчики решили их полностью переделать полностью перерисовать и сделать более качественными более прорисованными более детальными одного только литвина уже нарисовали несколько вариантов я не знаю будут ли добавлять все на основу но определенно хотя бы один из последних я думаю точно добавят довольно круто довольно здорово то что разработчики все-таки прислушиваются к своей аудитории и если и сейчас что-то конкретно не заходит они начинают реально над этим работать и как-то переделывать чтобы больше угодить опять же своему комьюнити это естественно не может не радовать также довольно большое количество игроков ждали новую BMW e 60 и очень сильно негодовали, когда увидели, что на тестовый сервер ютуберам залили именно конкретно новую М5. Думали, что с Е60 всех все-таки прокатили. Но на самом деле не так. Е60 все-таки будет. И уже есть концепт данного автомобиля. Его также слили во всех официальных источниках разработчики проекта. Короче говоря, до сих пор по сей день идет усиленная работа над глобальным обновлением на Барвиху РП. Очень много всего добавляют, очень много всего тестируют спецадмины. Что-то нам понемногу дают на тестовый сервер конкретно ютуберам. И я уже честно говоря даже боюсь представить, что нас вообще ждет, насколько масштабное обновление в ближайшем будущем. В крайней мере я крайне надеюсь, что оно ожидает нас именно в ближайшем будущем. Точной даты я также пока что тебе назвать не могу. Но постараюсь тебя держать в курсе всех последних событий. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!